Вот такая вот красота получилась сам мангал из листовой стали 4 миллиметра каркас ножки из трубы 20 на 20 маленькие завитушки из 15 трубки сам мангал покрашен термостойкой краской Подставка покрашена грунта маль 3 в 1 Farbitex ну, симпатично, в принципе, смотрится блестит. Глянец торсиончики из 8 из восьмого квадрата.